Если вы похожи на большинство людей, то скорее всего не любите неудачи. Вы видите в них крах, доказательства того, что ваш план не был удачным или ваши идеи недостаточно хороши. Но правда вся в том, что неудачи случаются с каждым. Одна из вещей, которая отличает успешных людей, это правильное понимание всей силы неудачи. Чтобы достичь успеха, ты должен учиться на ошибках и оплошностях на протяжении всего пути, а не сдаваться и впадать в отчаяние. Обратите внимание на эту информацию, особенно если вы в таком положении, когда неудача ваш противник, и в каждом поражении вы найдете новую возможность. Вот три причины, почему неудача является ключом к успеху. Лучший способ измерить ваш прогресс в какой-либо области – посчитать количество неудач, которые у вас были. Если у вас не было неудач, скорее всего, вы не очень-то и старались. Неудача – это кузнечный молот, которым куется меч вашего успеха. Если вы действительно хотите добиться в чем-то успеха, вы должны хотя бы пару раз потерпеть неудачу. Вспомните Томаса Эдисона. Сколько раз он ошибался при выборе материала «Нитки накаливания для своей лапочки». Существуют разные предположения, но все они в пределах чертовски многого. Генри Форд был тесно связан с неудачами. Так тесно, что ему приписывают цитату «Неудача – это возможность начать заново и поступить более разумно». Очевидно, что неудача представляет возможность к росту, а не приводит к поражениям. Так же, как все великие имели что-то общее, многие не способны использовать неудачи как инструмент. Когда вы принимаете неудачу близко к сердцу, вы подавляете себя, теряете свои силы? Успех это изучение причин неудачи того, как вы будете их компенсировать. Попробуйте ответить себе на следующий вопрос: Что вызвало неудачу? Какая часть вины лежит на мне? Как я могу использовать свое влияние, чтобы превратить неудачу в успех? Какие этапы я должен пройти, чтобы начать сначала? Что я могу делать каждый день, чтобы убедиться, что новая попытка будет более разумной? Если вы посмотрите на события, предшествующие значимым победам, вы наверняка обнаружите, что неудача это самый большой мотиватор. Так же как река Колорадо сотворила Великий Каньон за многие миллионы лет, успех тоже может приходить маленькими частями, которые являются частью собой выигрышной стратегии. С другой стороны, ожидать год за годом, что что-то произойдет, не есть эффективно, когда ты можешь действовать прямо сейчас. Так что же заставляет тебя постоянно проверять себя учиться на ошибках? Твой характер. Успех приходит, как правило, к тем, кто к нему готов. Создание каких-то ценностей изо дня в день требует определенности поставленной цели и, конечно же, наличие такой важной черты, как характер. Неудача гораздо лучше воспитывает характер, чем любые утверждения или мимолетные цели. В то время как каждое успешное действие немного продвинет вас вперед, неудача закалит вашу личность как ничто другое.